Привет! Когда мы не завершаем поставленные задачи, либо какие-то дела, мы можем испытывать чувство дискомфорта или даже чувство вины, потому что принято планировать и завершать то, что ты запланировал. А целеустремленность считается очень ценным навыком. Вот в этом видео я хочу посмотреть на это немножко с другой стороны, потому что здесь не все так просто, и, э, и здесь очень много подвохов. И На самом деле есть задачи, которые не стоит доводить до конца а иногда очень полезно отказываться от поставленных целей. И вот об этом всем мы подробнее поговорим далее. Я начну с истории про одну старушку. Возможно, это существует как какая-то притча, я это прочитала просто как историю. Итак, одной старушке достался однажды ящик спелых груш. Она его каждый день перебирала, выбирала вот такие Груши, которые начинали уже портиться, были немножко подгнившие, их съедала, а остальные оставляла на следующий день. И на следующий день она повторяла эту процедуру. Снова выбирала такие вот испорченные, чуть-чуть подгнившие груши, их съедала, а остальные оставляла. И таким образом, день за днем она повторяла этот процесс, и в конце концов груши закончились. И она так не попробовала ни одной свежей нормальной груши. О чем эта история? Это история о том, что иногда нужно остановить процесс, посмотреть на то, что ты делаешь, и, возможно, есть что-то, что нужно просто взять и выбросить. Как в данном случае, нужно было просто выбросить прогнившую грушу и сразу перейти к свежим и вкусным. И точно так же нужно уметь выбрасывать какие-то ненужные дела и задачи, которые уже устарели и, возможно, потеряли свою актуальность. И вот дальше мы посмотрим, почему не доводить начатое до конца, это не признак какого-то слабого характера, либо отсутствия дисциплины, а наоборот, это может быть даже очень-очень такой хороший, здравый смысл. Начнем с того, что лежит на поверхности. Мы живем в мире, в котором все очень быстро меняется. И соответственно, какие-то наши цели и задачи могут просто терять свою актуальность. Сегодня уже не работает такое жесткое долгосрочное планирование. Наоборот, нужна гибкость, где все нужно пересматривать, корректировать по ходу относительно того, что происходит вовне. И соответственно, логично, поскольку все быстро меняется, то какие-то цели, задачи, даже цели целые проекты они могут потерять свою актуальность соответственно их и не нужно доводить до конца еще такой момент, когда мы начинаем что-то делать, мы можем уже по ходу процесса получить какую-то информацию, которую у нас не было в самом начале. И, соответственно, эту информацию, эти какие-то новые детали можно проанализировать и уже принять решение, стоит ли, опять же, доводить это до конца, либо не стоит. Ну, банальный пример из жизни. Допустим, нас заинтересовала какая-то книга. Мы решили, думаем, что она нам понравится. Мы начали читать, и на 50-й странице понимаем, что, что нас это не цепляет, или вообще эта книга про другое, нам это не подходит и так далее. Ну и здесь, соответственно, нужно сделать банальный вывод. Не стоит эту книгу дочитывать, потому что все люди разные, кому-то, возможно, она понравилась, нам по каким-то причинам это не подходит. Так вот, тут уже понятно, к чему я веду, что когда мы вот так вот анализируем свой список дел, задач, и выбрасываем все ненужное, естественно, мы высвобождаем серьезный ресурс времени, экономим силы, энергию, что на самом деле очень важно. Полезная цитата. Нужно делать то, что нужно, а то, что не нужно, делать не нужно. Но дальше рассмотрим такие более тонкие моменты. Есть такое понятие эффект Икея. Дело в том, что мы склонны завышать ценность того, куда мы вложили свои усилия. Ну, например, мебель, которую мы собрали своими руками, она для нас будет представлять большую ценность. Собственно, Икея предлагает мебель для самосборки, отсюда пошло название этого эффекта. Так вот, для нас будут ценными какие-то наши поделки, то, что мы делали своими руками. И в отношении этих вещей мы можем терять такое критическое мышление. Мы правда можем не видеть каких-то недостатков, изъянов, каких-то неточностей, неаккуратность. Вот все это для нас будет незаметно, потому что мы завышаем эту ценность и немножко теряем здесь критическое мышление. Так вот, эффект IKEA он точно так же может работать в отношении бизнеса, каких-то поставленных целей и что самое главное даже в отношении целых проектов то есть люди когда они вложили в какой-то проект очень много усилий они могут завышать его ценности вот жалко с ним расстаться жалко его закрыть и так далее и вот под влиянием этого эффекта вполне может получиться ситуация что люди продолжают инвестировать время инвестировать свою энергию в проект который возможно уже давно потерял свою актуальность. Здесь еще очень хорошо вспомнить, что такое жизненный цикл продукта, либо проекта, принцип тот же самый. Так вот, у любого продукта всегда есть некий этап выхода на рынок, потом есть этап роста, есть какой-то пик, этап зрелости, такой стабильности. И за этим этапом начинается спад. То есть это к тому, что ничто не может существовать вечно. И вот на этапе зрелости, который очень важно понять, что вот это этап зрелости, нужно уже начинать Думать, что будет дальше потому что за этапом зрелости наступает спад и здесь уже нужно планировать мы этот проект либо продукт вот мы будем доводить э, до логичного завершения то есть это будет конец либо второй момент что тоже возможно э, продукт либо проект можно трансформировать во что-то новое то есть конец может стать началом это тоже возможно когда остается некий фундамент на него накладывается что-то новое то есть и такая вот обновленная версия, она снова выводится на рынок и таким образом цикл повторяется. Что я здесь хотела показать? Я хотела показать, что если мы говорим вот -вот применительно к бизнесу, то вот эта фраза «доводить начатое до конца», здесь еще очень важно уметь понимать и ощущать, что такое конец, как мы вообще поймем, что это конец, потому что на самом деле люди не всегда это ощущают, то есть не всегда это явно понятно, что считать концом. То есть уволиться с конкретной работы, уйти с какого-то проекта, потому что этот проект находится на таком этапе спада, и, допустим, собственники этого бизнеса, они не хотят меняться по какой-то причине, может быть, не видят, что это уже спад. Это на самом деле очень правильно. Точно так же может быть история, вот личная история человека, допустим, в конкретной компании. Для конкретного человека это уже финальная точка, потому что он уже перестал развиваться, перестал расти, ему правильно, не из этой компании уйти и вот умение не бояться посмотреть на то что вот что-то уже заканчивается доходит до своей финальной точки это на самом деле очень круто и иногда для того чтобы вот это увидеть ощутить нужно очень круто выйти из так называемой зоны комфорта еще может быть ситуация, когда мы просто ошиблись, то есть мы пошли по неправильному пути и, следовательно, поставили себе неправильные цели, неправильные задачи. И здесь проблема в том, что свои ошибки признавать очень сложно. А речь может идти, например, о каких-то проектах, в которые инвестировано достаточно серьезный ресурс времени, денег и так далее. И люди могут держаться, например, за аргументы, что вот как же, я же столько сюда уже вложил, столько инвестировал, как я могу просто так взять вот и все закрыть. Но на самом деле если мы ошиблись, идем не туда, то вот все это бессмысленно. И чем раньше вот признать свою ошибку и это все закрыть и прекратить, тем а, меньше будет потерь в конечном итоге. Еще есть такая полезная штука, это периодически анализировать свои вот, поставленные цели и задачи и себя спрашивать, а что я получу на выходе. Во-первых, сам ответ на этот вопрос может меняться с течением времени, потому что внешняя среда очень сильно меняется. А во-вторых, по ходу выполнения какой-то задачи может, могут выявляться какие-то новые данные, новые детали. И вот э, в какой-то момент может стать понятно, что усилий нужно затратить много, а результат на самом деле того не стоит. И вот это вот нужно периодически сопоставлять. И возможно на основании этого какие-то задачи вот брать и выбрасывать как вот такие вот гнилые груши. Потому что они не нужны, они просто того не стоят. Поделитесь в комментариях, были ли для вас полезными вот такие советы, мои наблюдения. Также напишите, а как вы определяете задачи, которые делать не стоит. Вот какой у вас подход? обязательно ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг я здесь буду делать видео не только на тему маркетинга но и также на такие около маркетинговые темы поэтому подписывайтесь обязательно ну и до встречи в новых видео пока